Добрый день, друзья. <coughs> Говорят, что русский человек силен своей изобретательностью. Я решил оправдать это правило. В свое время я купил старую-старую структ Распространенную на базаре. Вот такую. Вот. Чтобы было понятно. И решил ее улучшить. Делаем вот так. вот так. Я не думаю, что здесь нужно что-то долго объяснять. Турцина используется для сварочных работ. Так что вполне оправдывает свой функционал. Теперь она работает и на ржей. У кого руки есть, пусть повторит, если надо. Спасибо за внимание. Подписывайтесь. По крайней мере, ставьте.